Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые друзья, гости. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии награждения лауреатов телевизионного конкурса ⁇ Федерация ⁇ И давайте поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. Мы начинаем! Мы хотим напомнить, что конкурс проходит при поддержке Министерства связи и коммуникации Российской Федерации. Да, это горячая линия, которая даст нам сегодня с вами возможность общаться, давайте так скажем, в прямом эфире. В прямом эфире, онлайн, дамы и господа. То есть набирайте номер телефона, который есть на карточке, и пишите... Любую просьбу, пожелание Передаете привет э, номинантам, победителям э, Родным, друзьям Коллегам, пожалуйста И это можно на... сделать на протяжении всей на церемонии На протяжении абсолютно всей церемонии Поэтому креативьте, дамы и господа У вас есть абсолютно уникальная возможность Пользуйтесь Мы открываем первый блок нашей конкурсной программы И он называется «Моя страна» Очень много лет назад, в 1934 году, именно в этот день состоялась первая звуковая передача малосрочного телевидения. не Представляешь, себе? где звуковую дорожку соединили с картинкой, наконец-то. Передача шла ровно 25 минут. Да, выступил э, известный артист того времени Москвин с рассказом Антон Павловича Чехова. Злоумышленники. Потом еще выступила певица и балетная пара. Вот такое было 15 ноября, дорогие друзья. Непростой день. Да, а ты знаешь, что э, сегодня в России день призывника. Боже, сколько событий сразу. И день нашего конкурса. Ты, наверное, хотела спросить, а, а при чем тут день призывника? Э, да, если честно, есть такой вопрос. А потому что мы сегодня с тобой со сцены будем призывать всех участников церемонии бурно Аплодировать. аплодировать! Внимание, мы приглашаем сейчас на эту сцену всех финалистов, номинантов, победителей, всех, кто был на этой сцене для памятной фотографии. фотографии. Конечно же, уважаемые друзья. Да здравствует Федерация! Ура! Ура!